Добрый день, меня зовут Елена, я являюсь преподавателем учебного центра Алгоритм. Сегодня наше видео посвящено новичкам, тем, кто только планирует освоить искусство плетения коз. Итак, начнем. Значит, для этого нам понадобится воск, расческа, а также расческа хвост. Берем немного воска. Обрабатываем волосы. Старайтесь, чтобы воск не попадал на корни волос, для того, чтобы они не выглядели дальнейшим жирными. Итак, берем контрольную прядь, делим ее на три равные части и начинаем плести. Каждую крайнюю прядь мы будем накладывать на среднюю. Каждую крайнюю накладываем на среднюю. В эту крайнюю прядь мы будем делать наши подплеты. Старайтесь работать с прядью, чтобы она была ровной. И с другой стороны проделываем тоже же действие. Каждую крайнюю прядь накладываем на среднюю. И в нее же добавляем подплет. Работаем с прядью, протягиваем ее. Если кому неудобно работать рукой, помогаем себе расческой. Стараемся, чтобы наш подплет который мы добавляем в прядь, шел практически в одной параллели с нашей основной косой. На основе данной французской косички у нас существует множество плетений, которые мы сможем в дальнейшем воплотить в жизнь. Также на основе французской косички вы сможете Создавать свои шедевры. Не спешите. Каждый работайте в своей скорости. Так, Берем следующую прядь. Выглаживаем ее. И продолжаем плетение. Данное плетение вы можете изобразить не только по центру, также можно проплести данную косу слева направо, справа налево, по горизонтали. Тут все зависит от вашей фантазии. Нашу косу мы можем доплести до конца и закрепить ее резиночкой. Либо у основания мы можем также зафиксировать какой либо резинку, украшение. Это уже на ваш вкус. Если вдруг ваше плетение получилось не очень аккуратным, то нашим помощником всегда является расческа хвост. Вы протягиваете наши прятки, и если вдруг у вас совершенно неаккуратно наше плетение, то путем вот таких нехитрых движений мы сможем привести наше плетение в порядок. И в конце можно слегка выпрыгнуть паком. Итак, наша французская коса готова, данное плетение вы с легкостью сможете повторить в домашних условиях. Также подписывайтесь на наш канал на YouTube, заходите к нам на сайт и в группу ВКонтакте. С вами была Елена Марцинковская, преподаватель учебного центра «Алгоритм». До новых встреч!